Друзья мои, подписчики, недоброжелатели, просто очень хорошие люди, которые нечаянно залетели на мой канал. Всем доброго времени суток. Сегодня, как бы это странно, от меня не звучало, но у нас мастеринг. Или мастеринг. Короче, финализация. Давайте слушать без мастера. Дым, туда, где меня, ты просто не сможешь видеть период наш вот я все твой магнит, ну, Вот с мастером, думаю, будет ощутимо. Дым, туда, где меня, ты просто не сможешь видеть длин, как провод, период нашего, да. ты все магнит, ну, честно заебался смотреть на тебя, кормить внутри там дом, сука, там, вы, чем ближе все... Не знаю, мне кажется, разница есть. Так вот, что еще хотел сказать. Ребят, если вы э, делаете заказ у меня по сведению или какого-то другого еще звукаря блядь, не вешайте никогда ничего на исходник, никаких плагинов, хуягинов. То есть это столько ебаты, не нужно. Просто, блядь, звукарь без вас знает, что делать. У меня буквально позавчера была такая ситуация. 15 раз, блядь, мужик перезаписывал у них. Сука, ну это пиздец. Так вот, а, и еще, те, кто вот до сих пор не знает, как меня найти, как связаться со мной, все очень легко и просто. Под каждым видео я оставляю ссылочку на ВКонтакте, ВК, Телеграм, Инстаграм, то есть меня найти очень легко. То есть пишите, все, и начинаем работать. Так вот, вернемся к мастеру. Что я хочу сказать, чтобы мастер был хотя бы более-менее, нужно подойти к этому еще на этапе записи. Потом на этапе сведения, а после уже мастер. Если у вас вот такая следная залупа Я король Кетта! Вся братва со мной! Едем на! Вот вот такие короли гетто, блядь, мне тоже часто пишут, бля, хочу что там нахуй автотюна он, блядь, сделано, как там, блядь, там у того-то, у всего то ебанулись, вот если ты просто хотя бы там что-то сведу, блядь, на этом спасибо скажи. То есть, в такой хуйне уже ничего не получится, даже можете не стараться вообще никак, блядь, но вот никогда в жизни нихуя не получится, и ни мастер не поможет, ни сведения нихуя. Поэтому надо отнестись очень серьезно к сведению, к своему, да, к записи, что вы делаете. Даже если это на очень плохой микрофон, можно как-то все равно аккуратненько там чего-то добиться. Чтобы это звучало. Туда, меня, длинный, как... все bullion, да...» Даже если это вот так уже звучит, я думаю, можно уже приступать, наверное, к, там, к мастеру. Так вот, все. Чтобы ресурсы компьютера не, не хавать сильно, да, то мы создаем... Точнее, не создаем, мы просто экспортируем в одну дорожку, да, в формате. Все. Закрываем этот проект. Создаем новый проект. Там, ну, допустим, на рабочем столе. Да, да. Вот он у нас есть и закидываем сюда. Все. Зачем нам ебать мозг, если там, да, ресурса компьютера, если можно сделать вот так все. Так вот. Сделано так, чтобы нам постоянно не вызывать эту вкладку. Все. Так, хочу предупредить, ребят, сразу. Просто не сможешь. А, ничего я не буду там детально объяснять. Там теории. Потому что, в принципе, вы только подумайте, вам это и нахуй не надо. Вам все просто. Вот я, блядь, что большая половина здесь, она нихуя не знает, да? Просто, ну, блядь, я, я буду просто слизывать, и все. То есть, ну, просто никто нихуя не знает, и просто все хотят легких путей, да? Просто, ну, ну, блядь, ну, у меня вот так получилось, ну, пиздец я голова, да, вот, ну, вот, пизда вообще. Хотя тоже я сам очень много где подсматриваю, да? Поэтому все будет очень просто. Просто слизываем, и все, не ебем мозг друг другу. Будем честными перед, блядь, перед друг другом. Так вот, все. Что я закидываю? Фаб-фильтр, да? Что мне здесь нужно? Линейная фаза. Включаем наушнички и слушаем. Желательно вот тут. О, где по погромче, да? Вот тут вот шляпу срезаем, все. потому что, что мне нужно? Мне нужно найти частотки более приятные, да, которые будут выражать твой микс вообще в целом. И буду немного их добавлять. это в принципе неплохая сделаем поужин, но немного пропадает просто не сможешь линии, как провод, наш. Вот я все здесь я думаю да. с учетом того что я исполнял таким вокалом более спокойно вот это а -а -а -а -а -а -а -а вот на вот этой частоте она будет подчеркивать и ну и здесь приподнимем немного ясности. он угу. дальше. Здесь у нас будет он? Вот такой вот. Он будет для ясности, чисто для ясности. Немного добавим этого, блять, достаточно. Те, кто не слышит, значит, у тех еще, ну, наверное, очень мало развит слух немножечко добавляем, вот ну, действительно шутится. Все, этого хватает. Ну и переходим к лимитированию, да? Что у нас здесь? Просто вьебываем вот так все. Если компьютер более мощный, 32, вхуяриваем, все здесь там, блять, вот так вот сделаем вот так нет вот это сюда вот это вот вот сюда у нас вот вообще нихуя давайте сначала найдем вот сколько блядь, вытянет у нас вообще микс туда, где меня, ты просто не сможешь видеть длинный как провод период наш вот и все твой крылья да, пусть и магнит но честно заебался смотреть на тебя кормить внутри там дома все, пусть, блядь, будет вот так. Договорились, договорились. Идем дальше. Еще повешаем один. Просто с вот такими настройками. Было бы. дым, туда, где меня, ты просто не сможешь. Ну и все, в принципе, то уже ебать, да, ребят? Без него? Все, здесь у нас что идет? Стерео расширялка. Да. Пусть ты магнит, но, честно, заебался, см... И все. Вот, блядь, и все. Ну, по-разному можно делать, но вот и все. Просто слезали, блядь, посмотрели, вот, вот, вот, у Сашки, вот так вот. И все, и неху ебать мозг. Сейчас время такое, что можно, блядь, что угодно. Дым, туда, где меня, ты просто не сможешь видеть Все, ребят, заказывайте сведения, подписывайтесь на меня. Не знаю, оставляйте охуенный комментарий, не знаю, там, блядь, пиздите в комментариях на меня. Короче, всем чао, давайте, до новых встреч, пишите, в личку, жду.